Правда ли, что несогласие с мнением и поступками власти может грозить лишением российского гражданства? Будут ли за это водворять и страны, и лишать имущество? И справедливо ли это? Давайте порассуждаем. На днях прогремела новость, что Марина Овсянникова, экс-редактор Первого канала, та самая, которая ворвалась в эфир новостей, с протестационным плакатом, получила работу внештатного корреспондента в немецкой газете The Welt и на канале Welt, принадлежащий тому же издательству. Она будет освещать события на Украине и в мире уже с новой точки зрения, не совпадающей с позицией российского правительства. Политические деятели не остались равнодушны к такому повороту событий, и Вячеслав Володин опубликовал в соцсетях пост содержание которого можно коротко выразить следующими фразами «Подлая предательница получила печеньки от Госдепа». Теперь она будет работать на одной из стран НАТО, оправдывать поставки оружия украинским неонацистам и обосновывать введение против России санкций. Далее Вячеслав Володин обращает внимание, что в США за такое лишили бы гражданства и сделали бы изгоем. И он сожалеет, что для таких в кавычках россиян нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд страну и наконец володин приглашает аудиторию порассуждать они а пора ли вести такую процедуру в качестве наказания для предателей и в комментариях под постом развернулась баталия надо срочно вводить закон о лишении гражданства пожизненно для таких людишек лишать гражданство всю семью до седьмого рода верните статью измена родине и раз уехали то конфисковать все их замки и миллиарды в рф и лишать гражданства лишать гражданства и брать на учет родственников знаю звучит как охота на видим но иначе нельзя ее надо было судить и лишать не только свободы но и гражданства. сто процентов согласно с лишением гражданства а еще надо национализировать всю их собственность конституция вам не указ видимо там вообще-то про свободу слова написали наши родители. Статья 29 Конституции РФ. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Люди, что вы говорите? Если у человека присутствует свое личное мнение и другая гражданская позиция, то он сразу предатель. Просто страшно, что люди забыли историю. Куда ни глянь, везде присутствует жестокость и лицемерие. Давайте, лишим всех несогласных гражданства. Зачем уподобляться противнику и делать то же, что делает он? Идею лишить меня российского гражданства поддерживаю полностью. На моем примере можно было бы устроить показательный процесс. Я с удовольствием лишусь гражданства. Я разберу ситуацию с юридической точки зрения. Подпишитесь на мой канал и другие соцсети, чтобы в это непростое время мы остались на связи. Ссылки на мои контакты оставлю под роликом. Итак, что предполагается? Лишать гражданство, что ли, за несогласие с поступками власти? Но справедливо ли это? И главное, кому принесет пользу? Кроме лишения гражданства существуют и давно применяются другие формы наказания для преступников, такие как штрафы, принудительная работа и тюремное заключение. Может ли быть лишение гражданства более строгим наказанием по сравнению, например, с длительным тюремным заключением? Или это, напротив, милость государства, к тому же выгодное властям с коммерческой точки зрения? Ведь не нужно оплачивать содержание преступника в тюрьме, просто выдворил из страны, а возможно при этом еще и отобрал имущество. Хочется понять, каковы планы правительства по поводу лишения гражданства неугодных людей. Это просто разговоры или прощупывание почвы. И кого будут наказывать таким образом? Очевидных предателей, шпионов, террористов, как в других странах, или тех, кто не поддерживает действия власти и открыто выражает свое мнение. Вам не кажется, что здесь получается слишком тонкая грань применения закона? Непонятно, кого считать преступником? Если подразумевается под предателем тот, кто имеет свою точку зрения, то как отслеживать мнение граждан и выявлять несогласных? А вы не заметили, что в российском законодательстве постепенно увеличивается степень тяжести наказания за любые виды нарушений? Штрафы растут, количество запретов увеличивается, контроль и надзор усиливается. А вот теперь мы еще говорим о лишении гражданства, выдворении страны и лишении имущества. И тут опять явный намек на ужесточение законов. Ведь сейчас лишить человека российского гражданства можно только в двух случаях. В связи с выходом из гражданства Российской Федерации, а также при территориальных преобразованиях государственных границ, в результате которых граждане России выбирают гражданство другого государства. И второе, при отмене гражданства, полученного с предоставлением подложных документов или заведомо ложных сведений, либо в случае отказа заявителя от принесения присяги. Предоставление ложных сведений в этом случае приравнивается к террористической и экстремистской деятельности. Причем отмена гражданства в таких ситуациях возможна только в отношении лиц которые изначально не являлись гражданами России. Лишение гражданства за поведение, причиняющее серьезный ущерб интересам страны, это действительно не новый способ наказания в мире. Такая практика уже введена в законодательстве таких, казалось бы, развитых и демократичных государств, как Бельгия, Великобритания, Дания, Испания, Франция и Швейцария. Там лишить гражданства могут за работу на иностранную разведку и терроризм, участие в незаконных вооруженных формированиях. А в России не получится ли так, что предлагают лишать гражданства за несогласием с мнением властей? И тогда у вас не возникает чувства несоответствия проступка и наказания, если человек высказался против политики России. И существует вероятность, что в современных условиях принятия закона о лишении гражданства за выражение собственного мнения может повлечь за собой произвольное использование данного инструмента на основании мнения авторитетных лиц. Что вы думаете по этому поводу? Поделитесь в комментариях. И знайте свои права, чтобы не совершать дорогостоящих ошибок. А если нарушают ваши, мы вам обязательно поможем. Оставайтесь на канале, потому что я приготовил для вас еще несколько интересных видео. До встречи!